Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить игру Far Cry 5 И да, если ты еще не подписался на канал, обязательно подписывайся Видеоролики выходят здесь каждый день Каждый божий день Так, тут у нас записочки какие-то лежат, давайте почитаем Так, записка Илая как видишь дела у нас идут скверно. Мы с спрятали в лесах кое-какое снаряжение, припасы. Так что если тебе что-то позарез, надо бери. А ванталийте нам все равно друзей, э, для друзей ничего не жалко. Илай, e так, это ясно, понятно. А у нас главное задание, нам нужно добраться до туристического центра. Вот давайте туда сейчас и будем добираться. О, ты познакомился с да, да, познакомился. Так, я хотел посмотреть на вход. Ну да, похож, как у этого. У Сидоровича, Сталкера. То же самое. Бункер. Так, и вот вход. Это типа черный вход, что ли, типа, да? Ну ладно. Так, у нас 300 метров. но я думаю, мы дойдем пешком. Так, вертолет. Вертолеты нам не нужны. Мы спортсмены. Так дойдем. Ой, что за звуки жуткие-то? Это судьи? Судьи тут, короче, это волки. Какие-то там приручили их? Яков. Яков, короче. Я его буду называть просто Яков. Так, где ж этот туристический центр? Помощник. Так, Внимай. вот он. Ага. Ой. Так, я двух заложников вижу По сточной трубе? По какой сточной трубе? А где тут сточная труба-то? Ага, вот она, вижу Ну ладно, давайте сейчас по сточной трубе попробую пробраться тихо и Так, лук есть Но у меня есть винтовочка С глушителем Так, тихо-тихо-тихо-тихо Меня чуть не спалили, если что Так, да кто ж меня так палит-то, а? Так, не, давайте сейчас с винтовки... А? Блин, тебя обнаружили Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, сверху я а, будет, м -м -м. Где, где, где, нет Так, пленный, один умер Блин так, это еще Спасибо. один живой. Так, освободили еще одного. Эй, туда. Так, я хочу наверх забраться, на крышу. А, где? я не понял, на крыше тоже был. Ага, вот он. Так, ну все. Двоих ребят охватили в туннеле глаз Сокола. Плохо это дела. значит их отправить в дом. Двух ребят дьявола. забрали к пасти дьявола. Если демщики нас обнаружат, это конец. Иаков готов на все, чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса к югу от тебя. Гони, помощник. Так, в пасть дьявола. Глаз сох... сокола. <со Чё-то <со не пойму, <со> так мне в пасть ли надо или в глаз сокола? Вы как-то определитесь, что ли? Так, и транспорт есть. Это хорошо. Давайте сразу меточку поставим, чтобы я не заблудился. Вот. А, и она типа не показывается, да, мне? А не вот есть... А? Узнать, как ты там. Да нормуль Ну Но Но и чё? Да ёпт-макарёп А они ссы, тебя всех спасут Со мной вы не пропадёте, это точно Так, обнаружено новое место для прыжка это пока не интересно. Нам нужно срочно спасать заложников. Полегче. Впереди блокпост. Черт! Они захватили тоннель. Если хватит дури, лезь прямиком туда. А если решишь осторожничать, иди поверху. Так, поверху. А где тут поверху-то идти? А, вот есть, вижу, проход. Да, хватит, конечно, дури. что нет-то? Только мне в заложников увидеть. Где они? Так, да вроде никого нету. Где заложники-то? Так. Это я стрелял. Еще одного пригвоздили. Еще одного. Ну давайте, по одному. Выходим. Ух ты. Вот этого сначала надо снять. С РПГшка опасный. Так, так. Ты выглядываешь не туда. Тихо-тихо-тихо. Ты откуда здесь взялся? А? Что за подстава? Или типа это и был верх? А, вот, да. Не понял. В смысле вертолет? Вы ч ⁇ Не-не-не-не-не-не-не-не, я так не играю. Все, минус. Так, хорошо, заложник жив остался. Так, вот они двое, да? Освободить, освободить. Все, всех освободил, я победил. Так, задание выполнил. Что? А, это рассвет такой. Окей, обязательно зайду. Как буду готов. Отличная работа. Мы отнимем у Якова эти горы, я точно знаю. Мы Пока я не понял. И они не, нас будут себя и не забывай на небо. Это вода, блин. Я думал, это. Так, вооруженный конвой в горах. Блин, ну он это попал под пулю, я не виноват. Так, давай взаимодействие. Помогите! Ты ч ⁇ я орежу? Удобно. На Медведь. Да, ты побежал. Так, хорошо, остановился. Охота на медведя пошла. Да что ж такой толстый-то? А? Ну ладно. Мне уже шкура медведя не нужна, так что все нормально. Обойдемся пока. У нас не убудет, оба-на. Ой-ой-ой, прям в ложку мне залетело четко. Но у меня башка деревянная. Или не деревянная, а стальная. Давай, езжай. Так, а ты что скажешь? И ч? Видел место Ну-ну. И, no, no. и она упала с обрыва. Не знаю, что там такое, но, видать, оно ему очень нужно. Ага, это ладно, буду иметь в виду. Так, место освободил. Заложников всех тоже освободил. Пойду-ка я теперь к медведю, это все таки всех Да, выполню. Да, выполню задание. Получу себе чизбургера. У меня будет ручной медведь. Это ж круто, вы чё, а? Интересно, а я его как, он на поводке, он также будет бегать или не? Так, где этот чувак, который не договорил? Так, кстати, патроны можно пополнить. Я это тебя это да, да, да, про меня слышали все. Но мне нужен не ты, мне нужен чувак, как-то зайти то Так, Хорошо, давай еще раз. Этих от Теперь мне что не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чейзбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Че Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что. Да что ж такое, никто не дает договорить нам! Всё. Где ты, чувак? Кого спасти? О, ты что мертвый? Я сразу не заметил. Спасибо. Вот как раз тот, кто мне нужен. Давай еще раз. Так. Демщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургера лососей и ты покоришь его сердце Ага, так Вот так вот начали задание, значит По поиску чизбургера медведя Ему нужен лосось Нам сначала нужно на рыбное место поймать там лососи И потом уже с лососями искать медведя Ну поехали, половим рыбку чуть-чуть, порыбачим. Ой-ой-ой, что что такое-то? Не культурно-то, а? Объехать мог бы. Но нет, сбил машину. За этого машина пнула меня. Нехорошо, нехорошо. Так, а я еду вообще туда, что-то мне кажется мне. Ну, естественно, не туда. Мне дорога вообще в другую сторону. Все, теперь туда. Пока карта новая, быстрого перемещения нету. Приходится вот на тачке рассекать. А там уже чуть подальше карту раскроем И будем уже быстро телепортироваться вжу, вжу. Так, тут у нас какие-то ангары есть Самолетом, еще там что-то. Чертов ангар. Вот он. Новый таник выживальщика. Так. Ну все. Так, да, мы на месте, мы приехали. Вот, 100 метров. Так, нам нужна удочка. Где удочка? Вот она. Пушки уже здесь не нужны. Нужен лосось теперь. Так, а лодки тут есть. Ну. Все, что надо для рыбки. Так, читать. Интересные факты. Чавыча. Чавыча мигрируют из океана в пресной воды, где э, не рестится и вскоре умирает. Печально, что домой она так и не возвращается. Ну, ладно. Давай, еще раз. Ага, отлично. Прям туда, куда надо. Блин. Вот я уже забыл, как ловить. О, поймал. Как-то надо она в ту сторону, а я типа в другую должен что-то такое крутить. А что такое? Типа я не поймал? Ага. Так она в, в одна в одну сторону, а я в другую должен тянуть. То, что лосось такой серьезно-то. Давай, давай, давай, давай, еще чуть-чуть. Ага. Все отлично, лосося. Чавыча. Так я не пойму, мне чавыча нужна, нужен или лосось? Слушай, говорят, около строевых... Ага, вот все. Лосося. Все, лосося прихватил. Где, где, где? Еще раз покажи мне карту. Ага, вот все вижу. Ну поехали сейчас. А там, кстати, по воде вариант добраться. Не, или да, не, тут вот водопады какие-то спуски, нет, по воде не вариант вообще. Нужна тачка. А я ее бросил где-то вот там вот вон она есть тачка, но есть магазин с новыми тачками. Вот я лучше модную какую-нибудь возьму себе. Так, это кстати. Записка. Твою ж мать! Раз. Ты опять сломал гребаный генератор. Как мне теперь открыть дверь и выкатить самолет из ангара? Я сгоняюсь за шепом. Попробуем починить. И богом клянусь, если ты опять не закрыл люк, я уволю тебя нахрен, Бен. А вот так вот. Это у нас э, какой-то секретик. Здесь, скорее всего, самолет какой-то стоит. А не, скорее всего, а стоит самолет. Но мы сейчас поедем к медведю. Так, лезть. Куда лезть? А, наверх. все, я понял. Наверх нам не надо. Нам нужен магазин. Магазин с тачками. Так, так, так. Не это вот здесь. Были какие-то кары. Да, вот эти. Вот этот возьмем. Да. Так, вантет, вантет. Что такое? Это, кстати, это моя фотка. Меня ищут. Негодяй, а так, едем на американской мощи поцар... блин стекло разбил, ладно прорвемся главное колесо, шину не проколоть вот тут остановочка. Спасибо. Я думал уже не спасу. Все, освободил тебя. А я дальше поехал. Музыка закончилась, не успел начаться. Не понял, да какой ключ? Вот чем мне надо. Все, едем дальше. Шипы там что-то прокидали. Не понял, это кто меня там подрезал? Кому это объяснить надо? Почем куру в кабарде? А ну давай. <звы> так, там свой. Все. Видели, как он тачку мой пнул, а? Негодяй. Меня развернуло жестко. Так, Пересесть. Я так в поворот четко вошел, а он подставил меня. Так, здесь уже пешком. Так, я за тачкой спрятался. Ага. Ага, враги здесь есть. Хорошо. Так, ну ладно, сейчас, значит, будем разбираться с ними